Дело это легкая музыка. А что? Ты мешаешь мне работать? Ну, я больше не буду. Галя, что? Ты знаешь, мне хочется сказать тебе одну вещь. Ну, говори эту вещь. Мне кажется, что я чуточку влюблена. А тебе не кажется, что ты чуточку глупа? Экзамен сегодня, ты готов? Да. Как будто. Как будто, кажется. Надо знать точно, а не ощущать. А что такое? В голове одни пустяки. А тут эти еще не неожиданные признания. Калина! Какое признание? Шурка! Больна ты, что ли? Я совершенно здорова! Что с ней? Шурка очень неустойчивый субъект, а ты, мама, ты во всем потакаешь. Если бы отец был жив, вряд ли бы он одобрил это. Я значит во всем виноват. Я никого не виню. Но как старшая сестра я считаю себя ответственной за Шурки на поведение. Тебе не рано? Возьми на дорожку. Подожди, мы пойдем вместе. Нам в разные стороны. Хорошо. Ой, Здрасте. пожалуйста. Галина Сергеевна, как еще не рано? Мне по делу. Да. Галина, здравствуйте. Здрасте. Разрешите, я вас провожу? Пожалуйста. Прекрасное утро сегодня, правда? Да. Вы не видели шутку? Она прошла. Куда? Далина, мне нужно поговорить с Вами по очень важному делу. По очень важному? Да, для меня. Начинайте. Знаете, я хотел сказать Вам одну вещь. Ну, говорите эту вещь. Мне кажется, что я чуточку... люблю Да. Кого? Мне кажется, что вы чуточку глу... глупости, Глеб. Мы с вами научные работники, у нас важные и большие задачи. Нам некогда заниматься пустяками. Ну не дуйтесь. Вы совсем как наша Шурка. Телескоп или бинокль? Дайте бинокль. Петр Никитич. Что? Вы не сердитесь на меня за то, что я вас сюда вызвала? А, нисколько. Пожалуйста. Я сегодня свободен. Вы знаете, я так спешила. Да? Да что это вы оглядываетесь? За нами могут следить. Кто? Сы да сестра. Я и сказала, что я подруги к А почему? Вы что, же боитесь ее? Нет. Она воображает, что я маленькая и следит за каждым моим шагом. Сестра заботится о вас, она, очевидно, вас очень любит. Да никого она не любит, она себя только одну обожает. Кстати, Шура, вы мне принесли ее работу? Да. Вот вам ее работа. Ага. Спасибо. А вот вам моя работа. Спасибо. Но говорят, дарить платок к разлуке. Глупости. Я в приметы не верю. Да? Нет. Дайте телескоп. Телескоп еще хуже. Телескоп? Ну вот, и остановка. Петренки, да. Скажите, можно наши отношения назвать романом? Собственно, дело не в названии. А, ну да, я понимаю. Единство формы и содержание. Какой вы еще ребенок, Шура? Ну вот. И вы тоже, вроде нашей Галины. А что такое? Ну, до До свидания. До свидания. Где вы снесите ее? Товарищи граждане, успокойтесь. Она сейчас очнется. Товарищ военный, вы ей ворот, ворот расстегните. соблюдать правила, и не заглядываться по сторонам на кавалеров. Вам больно? Мне совершенно не больно. Ну вот, говорила я вам, я сняла. Разрешите, я вам помогу. Я сама. Ну что же вы смотрите? Вы, дорогой товарищ, счастливо отделались. Нужно быть аккуратней. Впредь наука. Случайность. Ну, знаете, ничего случайного не бывает. А все имеет свои причины. Вы, очевидно, страдаете близорукостью? А вы болтливостью. Дайте гривенник. Так, да, кстати, по-моему, это ваши очки. а теперь мы извлекаем сердце. Заваришь за вас? Да. Вас к телефону. Одну минуту. Не трогайте ничего без меня. Да? Глеб? Да, я. Глеб, вы можете сейчас приехать на Ленинские горы? Вам как будто бы заставляет удовольствием мучить меня. Вы о чем? Сердце, сердце не трогайте! Балба! Галина! Галина! Галина! Разрешите, я вас подвезу. Вы же подвергаетесь опасности. Я прекрасно доеду сама. Вы, очевидно, очень увлекаетесь велосипедным спортом. Вместо. Вот я смотрю на вас, и никак не могу определить, кто вы. Вы всегда так начинаете ваши уличные знакомства? У меня нет систем. Зато большой опыт. Может быть, вы балерина? Или вообще артистка? Маникюрша. А ведь вы ничего не знаете. Нет, профессор, я знаю. Ну, в таком случае, очень ловко умеете скрывать свои знания. Профессор, спросите меня еще чего-нибудь. Ну, хорошо. Тогда расскажите мне о буржуазном романе начала XIX века. Романе? Да. Я... Я забыла начало. Что? Забыла начало. Ну, в таком случае, начните с конца. Разрешите мне прийти осенью? Случилось Мной в лагеря. А куда же мы там с Шуркой денемся? Можно устроиться где-нибудь поблизости на даче. А из Москвы надо уехать подальше от всех этих случайностей. А кто же нам эту дачу припасет? А я попрошу, мне помогут. Я поеду сейчас же в университет. Впрочем, я не спросила, согласна ли ты, я не хочу насиловать твою волю. Букет? Да, пожалуйста. Со значением или без? То есть? Для дамы или для девушки? А, для девушки. Я, я вам не давала ни малейшего повода. Уверяю. <свист> Уверяю вас, что я, собственно... Начинаем мгла шумит арагова передо мной Васильевич, я прошу вас взять меня в лагеря. А, а как же ваша диссертация? А я сумею совместить. А, ну, конечно, при ваших способностях. <coughs> Хорошо. Аркадий Васильевич, простите. Что ты говоришь? А нельзя ли устроить вместе со мной мою сестру и мать? Сестре необходим свежий воздух. Что, сердце? Да и вообще. Ах, вообще, это пустяки. Рекомендую шиповник, витамин С. До свидания. До свидания. Галина, дома? Входи, входи. У нас тут горя. Галина? Провалилась. Куда? Шурка моя просто волосила. ты к ней. Может, с тобой поговорим. Шура, вы не школьница, а студентка. Ну, ну, неприятно, ну, противно. Но ведь это же не трагедия. Осенью переиздадите. В общем, не беспокойтесь, я вам помогу. И главное дело, понимаете, Глеб, ведь литература, это же мое самое любимое. Я все знаю. Да? Никто ничего не понимает. А чего не понимать-то? Все понятно. Это тебе перед сестрой совестно. Да это она даже может во всем и виновата. Она колючая, холодная, злая. Она очки с простыми носит. Ну да. Да. Ага. Антонина Васильевна, что такое? Будьте любезны, голубушка, уберите, пожалуйста, ваш велосипед. Мои клиентки постоянно об него классы. А да сейчас, голубушка, сейчас. А что это шурочка? Что шурочка? А, да. здорово. А здорово. Здорово, здорово. Ну-ка, где машину дать, я это поправлю. Томас Спиридоновна, маникюрша. Довольно, Шура, стыдитесь. Надо призвать разум. Не надо теряться. Надо действовать. Вот я, биолог, а сейчас же на ваших глазах в два счета починю машину. Ну, попробуй, попробуй. Ну, простите. Шурочка, у вас к телефону. Очень приятный мужской голос. Петр Никитич, вы почему не пришли? А, я приходил. То есть я, собственно, думал зайти. Но, понимаете, тут вышло. Что вышло? Говорите громче. Я говорю, история одна вышла. А, -а, -а. ну это, в общем, лучше, что вы, в общем, не пришли. Шурик, вы долго еще будете говорить? Сейчас, товар передан, еще одну секундочку. Мне телефон очень нужен. Хорошо. Никитич, здесь телефон очень нужен. Давайте скорее. С кем вы говорите? А минутку, Да-да. соседка. А кто она? Чем она занимается, ваш сосед? Она маникюша. Маникюша. Я не могу громче, понимаете? А, понимаю, понимаю. Все понял, все. Шурик, мне телефон нужен до зарезу. Сейчас, сейчас. Еще полсекунды. Да нельзя же так в самом деле. В конце концов, у нас коммунальная квартира. Петр Никитич, ей телефон до зарезы нужен? Кому? Ты маникюрша? Да пошлите вы ее к черту. Петр Никитич, вы знаете, мы уезжаем. Что-что? Куда? Мы уезжаем все вместе на дачу. Сестра будет читать тексты в лагерях, а мы будем жить где-нибудь в деревне поблизости. Все, Лет. Петр Никитич, значит, мы теперь с вами долго не увидим. А вы постараетесь устроиться около наших лагерей. Каких? Около наших, Юрьевских. И тогда. И тогда мы с вами будем встречаться. Да. Ну, так не бывает. Ну как же? Нирочка. Уже время, товарищ, время! Одну минуточку. Шура! Ой. Шура! Алло! Полисти трубку. Виноват. Простите. Антонина Васильевна. Что? Вы что, уезжаете? Да. Куда? Куда? На дачу в деревне будем жить. Под лагерями где-то. Галина направляет в лагеря? Я... С бригадой от университета? Я, голубчик, подробностей не знаю. Ну как же этот бытак, Антонина Васильевна, не в курсе? А вот так вот и не в курсе. Постой, постой. А велосипед-то? Я его потом дочиню. Товарищ полковник, бригада от университета едет под моим личным руководством. Простите, профессор, а это вас не стручит? Пустите, пустите, пишите, ёршок! А, скажите, профессор, а что доцент Мурашова? Она состоит в вашей бригаде? В общих списках она значится. А, дело в том, что она математик, вот было бы очень хорошо заполучить ее нам. А, а, Пожалуйста, а вы с ней знакомы? Да не совсем с ней. А с кем же? А, с ее работами. Ну, я не знаком с ее работами, я астрофизик. Но я знаком с ней лично, и я не возражаю. Тем более, что биолог Заварцев отказался ехать. Аркадий Васильевич, я еду. Позвольте, дорогой товарищ, а сердце? Сердце прошло. А, витамин С. Я говорил, Шиповник делает чудеса. Аркадий Васильевич, ну а как же мы решили с Мурашовой? А, да, э, Дело в том, полковник, что ей нужна дача для семьи. Дач профессора у нас в лагерях нету. Но мы их поделим поблизости. Я думаю, что это легко устроить. Ну что ж, хорошо, тогда напишите Ершова. Э, то есть э, Мурашов. Ба. Разрешите, я и позвоню. А, пожалуйста. Спасибо. Э, ее номер? А, я знаю. Ах да, вы ведь знакомы с ее м, работой. Да-да. Товарищ Мурашова? Здравствуйте. Вы меня не знаете. Притворяется. С вами говорит представитель подшефной части. Они отлично знают друг друга. Вы думаете? Я достаточно пожил на этом свете. Вопрос о вашей поездке в лагеря решен положительно. Хлопоты о вашем семействе берем на себя. Скажите, это наши подшефные лагеря? Да, да, это и есть Юрьевские лагеря. Очень вам благодарна. До свидания. До свидания. Ну, все устраивается отлично. Сейчас со мной говорил один военный. Очень любезный товарищ. Обещал оказаться действии. Ну, ты с мамой поедешь немедленно. Вам здесь делать нечего. А я, я приеду после с профессором Ершовым. А в какие лагеря мы поедем? Это так называемые Юрьевские О лагеря. Калина! Что с тобой? Опять начинается. Ой, товарищи. Поймите, это же, это же Юрьевские лагеря. Ах, извините! С вами забыли согласовать. Да нет же, ой! Простите, ради бога, простите. Шурочка, вас опять к телефону? Все тот же приятный мужской голос. Мама, не скажи, что у меня дома есть. Сиди, мама. Я сама скажу. М -м -м. Кто просит Шуру? Знакомый. Ах, знакомый! Вот что, товарищ знакомый. Александра Сергеевна подойти не может. Кстати, она надолго уезжает из Москвы, так что вы уж больше не беспокоитесь. Я очень рад. Вы очень рады? Ну что ж, тем лучше. Как с нашими шефами? Все в порядке? Краснеть не придется? Да, думаю, что не придется. Нет. Да, а как с семьей Мурашовых? Устроили? Все в порядке. Ну, хорошо. Я слышал, что среди шеф есть женщины. Да, есть. А что? Надо бы их встретить цветочками. Ну, и что ж, встречай. Понимаешь, ты, мне как-то неудобно. А чего ж неудобно? Передай лучше ты, а? Э, нет, передавай сам. Ну, не выбрасывать же их-то. Ну, передам. Ну, ладно, по-приятельски выручим. Здравствуйте, товарищ Заварцев. Здравствуйте. Здравствуйте. А профессор, здравствуйте. А где ж товарищ Мурашова? Товарищ Мурашов в следующем вагоне. Опять? Да, опять. Ну знаете. Благодарю вас. Здравствуйте. Вот такой наш молодой доцент Мурашова. Добрый день. Товарищ полковник, я должна поблагодарить вас за заботу о моей семье. Что что? Вот у меня к вам просьба, товарищ Мурашов. Да? Не сможете ли вы помимо лекций провести несколько занятий по математике с нашими будущими академиками? Пожалуйста. Я сюда за этим приехала. Ну вот, а организацию этих занятий я возлагаю на вас, товарищ Колчин. Есть, товарищ полковник. Вот поехали. Ну что ж, пошли. Что у вас тут, а? Стартер балует. А ну-ка, давай я вам помогу. Прошу вас сюда, профессор. А, прелест, машина. А, это новый образец, профессор. Она у нас на испытании еще. Ах, на испытании? Ну, я тогда разрешите э, на испытанной. Можно? А, пожалуйста, прошу вас. ну и прелестная. Ну вот, все в порядке. Я поеду в другой машине. Ну, а мы с вами поедем в этой машине. Разрешите, я поведу машину. Без приказания я не имею права передать вам руль. Что такое? Полковник, разрешите мне сесть за руль? А вы умеете управлять машиной? Да. Вот. Пожалуйста, не возражай. Благодарю вас. Пожалуйста. Вы пересядете первую машину, а Заварцев перейдет сюда. Я же не могу оставить машину. Держите руль. Сидите крепче в машине. Неплохая мелодия. Как будет? Да. Сейчас будет брод. Берите влево. Но ведь я же вам говорил, нужно брать влево. А вы что, боитесь ноги замочить? А! Разрешите? Идите сюда. Боитесь ноги замочить? Давайте руку. Беритесь. Толкайте. Разрешите, я сама. Есть, сама. Чиллз. Маленькая авария. А почему бы вам не помочь ей? А товарищ Мурашова все делает сама. Сама ломает, сама чинит. Ха, прелестно, прелестно, прелестно. Что это значит? Тут все очень тонко разыграно. Вы думаете? Поверьте мне, голубчики, я достаточно пожил на белом свете. Разные повреждения, придется полчаса повозиться. Вы думаете? Я всегда думаю, рекомендую и вам то же самое. Слушаюсь. Прошу садиться. Прошу. странно вы вдруг математик а почему это вдруг вы вероятно считаете что женщина может быть только вот маникюршем дело не в профессии а в характере ну знаете характер это мое личное дело Первое занятие группы назначаю на завтра в 10 утра. Хорошо. Но только я вас убедительно прошу не искать со мной личных встреч. Я их не искал и искать впредь не буду. Благодарю вас. Пожалуйста. Калина! Здравствуй! Ой, что с тобой? Вы промокли? Разве был дождь? Да, над нами прошла туча. Нельзя ли без глупых расспросов? Что с ней, вы поругались? Нет, мы познакомились. Ну и как? Вы знаете, у вашей сестры ангельский характер. Да. Это... До, свидания, До свидания, Шур. До свидания. Ой. Глеб. Глеб! Вы как сюда, вместе с Галиной? Нет, с профессором Ершовым. В общем, самостоятельно. К нам, Шура, скажите, Галина давно знакома с Колченым? А что? Пойдемте, нас могут услышать. Этот лейтенант у вас часто бывает? А, да, и нет, только один раз заходил. Расспрашивал? А что ему расспрашивать -то? Говори прямо обо мне, расспрашивал? Ах, да, действительно. А, а, тебе расспрашивал. Только о тебе и расспрашивал. Безобразие. Ты на Шурку-то не сердись. Она и то была недовольна, что Колчин ходит. Ну, это ее совершенно не касается. Понятно? Понятно. Понятно? Ничего не понятно. Колчин и Галина? <связывая> Я этому никогда не поверил. А я утверждаю, что ради Колчина она поехала в лагеря и потащила с собой вас. Не может быть. Я вам представлю доказательства. Черемеев, подойдите ко мне. Товарищ Черемеев, вы что-то стали отставать на всех занятиях. И это перед самыми полковыми соревнованиями. Что с вами? Вы что, больны? Здоров, товарищ старший лейтенант. После занятий зайдите ко мне. Есть, товарищ старший лейтенант. Разрешите идти? Встаньте в строй. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! равнень направо! Хоп. Товарищ полковник, третья рота построена для утренней поверки. Продолжайте. Есть. Направо! Шагом марш! Товарищ Колчин, с Мурашовой о их договорились? Я назначил занятия нашей группы сегодня. Сегодня, пожалуй, не удастся. Почему? Большинство из вашей группы выполняет особые задания. Может быть, не удастся собрать оставшуюся часть командиру? Разрешите? Разрешаю. Есть. Товарищи, товарищи! Итак, товарищи, всем вам известно, что Луна спутник Земли. Это погасшее светило э, сияет, так сказать, отраженным светом. Как говорится, светит, но не греет. Время обращения Луны вокруг своей оси равно времени обращения ее вокруг Земли, благодаря чему нам всегда видна только одна сторона Луны. Мы, так сказать, имеем о ней весьма односторонние представление – вот эта вот обыкновенная ящерица является ближайшей родственницей знаменитых хамелеонов. Хамелеонов? Александра Сергеевна, а? может, на вас на минуту. Вы не видели вашу сестру? Нет, а что? У нас не назначено занятие. А, нет. Шура, я должен с вами поговорить. Ой, у нас тоже занятие. Вот сюда. А где живут исполинские саламандры? Я уже говорил, только в Северной Америке. А жабы водятся везде? Да, жабы водятся везде. А где же группа? Видите ли, получилось так, что группа – это я. Во-первых, это не остроумно. А во-вторых, пообещали не искать со мной личных встреч. Я шел на урок. А пришли? Если вы желаете, могу дать объяснение. Меньше слов, и а больше дел. Начнем, если вы пришли на урок. Задачу. простите, пожалуйста. Нет, ничего, пожалуйста. Придется выбрать одну. Разрешите приступить? Пожалуйста. Может быть, вам помочь? Нет, я попробую сам. Надо найти разность между этими величинами, верно? Правильно. Если эта разность положительна, то А... Больше бы. Если она отрицательно, то а меньше бы, верно? Верно. Никогда не думала, что вы действительно интересуетесь математикой. А почему вы командиру не интересоваться математикой? А я имею в виду не профессию, а характер. Ну, знаете, не будем говорить о характере. на полный ход? Маленькая авария. Что такое? А, товарищ Колчин из двух величин выбирает одну, а почему бы вам не помочь ему? Товарищ Колчин все делает сам, сам ошибается, сам исправляет свои ошибки. А, прелестно, прелестно, прелестно. Если это положительно, то разность D отрицательна, верно? Верно. Следовательно, M плюс N, деленное на 2, больше квадратного корня из MN. Выбор сделан. Ну, теперь вам понятна ваша ошибка? Понятно. Теперь-то вы понимаете лицемерие и ханжество Галины? Понимаю. Но я не допущу этого. Я ее выведу на чистую воду. Правильно. У меня есть план. Крыла, ошиба, ошиба, крыла. Простите. Пожалуйста. Мне нужно поговорить с вами по очень щекотливому вопросу. Я знаю все. Мне известно, что еще до лагерей вы были знакомы с Мурашовой. О а какой Мурашовой вы говорите? Вы прекрасно знаете, о ком идет речь. Принципиально. То есть как принципиально? Вы военный? Ну. А я научный работник. Ну и что? Что? Истина для нас дороже всего. Скажите, вы серьезно относитесь к ней? То есть? Ну, так сказать, собираетесь, например, жениться. Вы слишком торопитесь, товарищ Заварцев. Жениться. Это ж не стакан воды выпить. Это очень ответственный шаг. Вот именно. И кроме того я всегда относился. и отношусь к Мурашовой. Как к девочке. Как к девочке? Ну, конечно, и очень непосредственный. Вы плохо разбираетесь в людях. Это взбалмошный эгоизм. А, по-моему, вы слишком преувеличиваете. Вы меня не сердитесь нет-нет вообще товарищ заварцев понимаете жена любовь и семья. Брак, а и семья все понимаете это очень серьезные вещи однако что мне казалось что эти очень серьезные вещи вы к ним не очень серьезно относитесь неужели Поверьте мне, что мне это очень неприятно. Тогда нужно этому положить конец. То есть? Объяснитесь и немедленно. Я с удовольствием, но она меня избегает? Игра, не верьте. Вы идете туда? Одну минуточку. Пожалуйста, передайте ей вот эту записку Хорошо До свидания Куда? Ведь так же проще Вот именно Извините музыка? Нет, а что? Ты мне мешаешь. Извини, пожалуйста. Шура, знаешь, мне хочется сказать тебе одну вещь. Ну, скажи эту вещь. Мне кажется, что я в колчине чуточку ошиблась. А тебе не кажется, что ты в Колчина чуточку влюбилась? Что за глупости? Я говорю о нем, как о человеке, а -а -а. да, в нем есть воля, культура, ум, характер. Нет, это можно сказать только о Заварцеве. Заварцев, Заварцев удивительно легкомысленный <связыв> и пустой субъект. Ну уж, знаешь, не тебе судить о Заварцеве. Ну, не тебе судить о Колчине. Вам. кажется, как будто надо знать точно, а не ощущать. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем занимаетесь? Да, здравствуйте. А, болящее? Ну как здоровье? Как э, сердце? Сердце? Хорошо. Да. А шиповник пьете? Шиповник? Пьет, пьет. Очень хорошо, очень хорошо. Я всегда говорил, витамин С делает чудеса. <с Особенно в сочетании с свежим воздухом. Аркадий Васильевич, знаете что, идемте-ка я вас угощу козьим молоком. А? Козьим? Очень хорошо, очень я... хорошо. Правда, я предпочитаю просто простоквашу, но козьим. Колчин во всем сознался. Ну? Вот она, улика. Вот оно, последнее звено в цепи доказательств. О а чем вы говорите, Глеб? Письмо Колчина Галине. А что он пишет? Я не читаю чужие письма. Чужие письма читать нехорошо. Конечно, нехорошо. А что же нам делать, а? Прочесть? Прочесть. Из за меня он не может бывать здесь. Каков? Нет, она какова. Но я ему раскрыл глаза. Галина Сергеевна, ваша сестра чудесная девушка. Да, но только вы знаете, она еще очень легкомысленна. Она увлекается всякой чепухой, тайными свиданиями, любовными записками. Любовными записками? Да. Галина, вам записка. От Колчина. Это какая-то глупая шутка. В каждой шутке всегда есть доля правды, Галина Сергеевна. <клево> вот я сейчас пойду и об этой шутке расскажу командиру полка. Прилясно, <клево> прекрасно. прекрасно. Пожалуйста, командир полка здесь? Кажется, здесь. Э -э, подождите, я сейчас доложу. Будьте любезны. Товарищ Еремеев, вас как будто подменили. Вы же были у меня против роте одним из лучших бойцов. Что с вами? Ну что, влюбились вы, что ли? Есть, товарищ старший лейтенант. Влюбился. Кого? Учительница она у нас в селе Киривоч, начальник школы. Вот, похоже, в общем. Ну что, все в порядке, значит? Нет, не совсем. А что? Характер не важен. Учит она мне все. Почему учит? Да все это не так, то не так. А вот об этом самом ни слова. О чем об этом? А вот о совместной нашей линии. О любви, значит. Ну, а вы ей ответ написали? Пишу. Ага. И давно пишете? Нет, не очень. Девятый день. Разрешите прочесть, товарищ старший лейтенант? Ну что ж, читайте. Уважаемые нюси, здравствуйте. Вот вы меня об успехах спрашиваете, а я все о вас думаю, ночами не сплю. Стал даже отставать на уроках, а на командира роты товарищ Колчина мне стыдно даже глаза поднять и... Только все это вот не так и все это не то. Я знаю, что не так. Ну так вот. Вот вам лист бумаги. Перо. Пишите. Пишите так. Уважаемая Нюся. Здравствуйте. Спасибо за письмо. Только вы мало о нашей любви пишите. А по-моему, любовь всякому делу может оказать помощь. Точка. Как был одним из лучших бойцов, так и остался. И командир роты, товарищ Колчин, мной доволен. Ведь это же неправда, товарищ старший лейтенант. А это от вас зависит сделать это правдой. Понятно? Есть сделать правду, товарищ старший лейтенант. А остальное пишите сами, только не размазывайте. Товарищ старший лейтенант. Что? Разрешить карточку А-а-а. Здравствуйте, вы меня спрашивали? Здравствуйте Товарищ Колчин На минуточку Это как раз к вам тоже относится Дело в том, что... Спасибо да. Дело в том, что занятие группы в прошлый раз по математике чуть не сорвалось по чьей вине? По моей. Мне показалось, что группа слишком малочисленна. Группу можно увеличить. Нет, дело не в количестве. Я согласна продолжать занятия в том же составе. Это даже лучше для более углубленной проработки. Вам виднее. Ну вот, я хотела назначить занятия сегодня вечером. Сегодня в клубе репетиции оркестра. Ах, вот как. Ну что ж, может быть, тогда перенести занятие ко мне на дачу? Порядки исключений я не раздражаю. Ну, очень хорошо. Разрешите идти? Да, пожалуйста Идите Все в порядке? Да, благодарю вас До свидания До свидания Женщины предпочитают чувство разуму Разум, разум Ну? Разум никогда не бывает им полезен это возмутительно. Шурочка, не возмущайтесь. Помните, изучая стендаля, мы должны иметь в виду нравы буржуазии первой половины XIX века. У вас клюет! Рано. Ой, простите, Глеб. Пожалуйста. Кодекс любви 12 века. Кто не умеет хранить тайну, тот не умеет любить. Второй параграф. Никто не может быть влюбленным одновременно в двоих. Глеб, вы знаете, я вам давно хотел сказать... Вот и ты разложил. Кто к тебе в такую погоду заниматься придет? Мама, Колчин красный командир, не красная девица не растает. Явился на занятии по математике. Пожалуйста, садитесь. Раздевайтесь, товарищ майор. Младший лейтенант Найденов, разрешите присутствовать? Пожалуйста. Присаживайтесь, товарищи. Товарищ преподаватель, явились на занятия. Разрешить? Пожалуйста. Мама! Мама, принеси, пожалуйста, стулья. Товарищ лейтенант, пройдите сюда. Ничего, ничего. Я встаю. А товарищ Колчин что, испугался грозы? Разрешите доложить. Товарищ Колчин, сегодня занятий присутствовать Не может. Я думаю, что можно открыть окна. Здесь душно. Ветер, кажется, стих. Благодарю вас. Ждите, пожалуйста. Кажется, твоя записка. Чуть был не выпросил. особых обстоятельств я должна закончить урок ровно в восемь. Това еще не будем отвлекаться. Е есть не отвлекаться. Приступим. все усилия к тому, чтобы быть сухим. Я хочу заставить молчать свое сердце, которому кажется, что оно имеет много что сказать. Будьте здоровы. Ой, спасибо, Глеб. Вам не холодно? Вы знаете, вот я все давно вам хочу сказать, что я и Колчин в Москве были... Здравствуйте. Вы меня давно ждете? Я вас совсем не ждал. а я так торопилась. Я была занята. <клышка> Будьте здоровы. Спасибо. Петр Никитич, я слушаю вас. Тебе здорово. Петр Никитич, пройдемте к реке? нам действительно никто не помешает. Мы одни. Дослушаю вас. <звы> Почему они кружатся на одном месте? Они попали в водоворот. Ну хорошо. Я вам помогу. Скажите, мой приезд сюда устроен вами? Да. Я так и знаю. Галина Сергеевна, я должен вам сказать всю правду. Дело в том, что знакомством с вами я обязан Шури. Вы пригласили меня, чтобы сказать мне только это? Видите ли, я вас не приглашал. Честно, чего он сейчас ей говорит, а? Я вас люблю. Значит, записка предназначалась не мне, а Шурке? Да. А сестра, которая является препятствием, это я. Да, но это надо понимать в другом смысле, Галина Сергеевна. А в каком смысле нужно понимать те цветы? Помните? Или они тоже предназначались не мне, а Шуре? К сожалению, не вам. Передайте мне мою шляпу. Гребете к Правда? Да. Значит, вы Колчино знали раньше? Да. Стало быть, ваш приезд сюда устроил он? Да, но... Глеб! Поздно! Глеб, но ведь я же давно вам хотела всё рассказать! Я сматываю удочки! Глеб! Никогда! Ваша уважаемая Нюся. А что? Пишет. А, телеграмм прислала. Ну, значит, все в порядке. Ну. Товарищ Колович, да? Можно вас на минуту, пожалуйста? Вы, конечно, будете в Мурашовых. А что? Пожалуйста, передайте вот эту вот книгу Шури то есть Александре Сергеевне. А вы сами? А я уезжаю. Куда? В Москву. Спасибо вам за все. И вам спасибо. До свидания. Что случилось в сердце строго, Растревожено мо ⁇ По тропинкам, по дорогам, хорошо. станцию? Зачем? Я закончил все свои лекции, мне здесь делать больше нечего. Мне тоже. Садитесь, я вас подвезу. Благодарю вас. Пожалуйста. Я здравствуйте. Я к вам на дачу в гости. Очень приятно вам все там будут очень рады. А вы куда? Здравствуйте, Шура. Здравствуйте. Вот ваша книга. Спасибо. Вам просил ее передать Забарцеву. Через вас? Да, потому что он уезжает в Москву. Когда? В э -э, 21-20. Зачем? Не знаю. И вы его отпустили? Как, как это грубо, бессердечно. Везите меня на станцию. Не могу. Петр Никитич, что с ней? Куда она? Не знаю, Антонина Васильевна. Вам кого? Мне нужна Галина Сергеевна. Галина Сергеевна нет. Она уехала в Москву. Зачем? Не знаю. С ним. Что с вами, Антонина Васильевна? А, мм. Ах, все укатили, а у меня в мозгу какое-то перемещение. Молодежь моя вся с ума подходила. А, пустяки. Да как пустяки? Антонина Васильевна по этому поводу еще многоуважаемый Александр Сергеевич Пушкин сказал, хм -хм, уныние моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце. Но горит и любит от того, что не любить оно не может. Пустяки! Нет, Антонина Васильевна, это а -а -а. не пустяки. Я достаточно пожил на белом свете, это не пустяки. Ой! Пустяки! Возвращайтесь скорее домой, Антонина Васильевна сердит. Ну уж, тутки! А вы куда? На станцию. Вот хорошо. Поедем вместе. Ну-ка, давайте машину. Держите. К воду. Держитесь крепче! Два билета Москва. Один, один билет. Сейчас должен поезд подойти. Да. Галина остается? Нет, остаетесь вы. Я. Получите билет. Спасибо. Ну что ж, прощайте. Теперь уж мы с вами, верно, никогда не увидимся. А чего же? Ведь вы же теперь будете моим родственником. Как это называется? Девер, Шурин, Дядь? Я не знаю, я, я всегда путаю эти названия. Галина Сергеевна, я должен вам сказать, что это невозможно. невозможно. Понимаете, есть одно обстоятельство. А, ну да, конечно. Теперь передаваем большие цели, высокие задачи. Академия, карьера. Галина Сергеевна. Галина Сергеевна. Обстоятельства? А шурку по боку. Призвились, посекретничали, поиграли в любовь. А теперь, конечно, нужно заняться более важными делами. беспечность, какое легкомыслие, как это подло, нечестно, отвратительно. Ну, знаете что, я больше не желаю слушать ваших оскорблений. Нет! Постойте! Извольте слушать, я вам все скажу до конца, в последний раз. Я вас раскусила с самого начала, а потом почему-то как дура поддалась. Поверила. Товарищ Мурашова, товарищ Мурашова. Ну что, товарищ Колчин, что вы мне еще можете сказать? Ну, выдумывайте, сочиняйте, что у вас за обстоятельства? Вы? Галина Сергеевна, Галина, ну, говорите мне только правду, слышите? Чур не врать, хорошо? Ну? Я не еду.